Греко-римская борьба, Милата Алерзаев, первая победа, 2-0. Вот с таким соперником это хороший результат? Ну, я считаю, да. Соперник тяжелый, опытный. С, ним, с таким всегда тяжело бороться. Тем более для меня новая весовая категория. Одно это удовлетворительный результат. Как ты в ней себя чувствуешь? Обычно, когда поднимаются выше, вроде за счет скорости стараются обыгрывать. Ну, я не знаю, скорость у меня, по-моему, не хватает. Дальше от функционалки, скорее всего. А так физически чуть надо поднабрать еще. Что ты скажешь про форму турнира вот эту и чем она необычная? Интересный формат. Но здесь поступают три стиля борьбы. И прибавилась еще пляжная борьба. Ну, очень интересно наблюдать. Тем более участвовать еще в нем. Отношение к пляжной борьбе, э, как вот, серьезная штука или нет? Серьезно, почему нет? Там такие же борцы хорошие, которые могут и у нас участвовать по классике, по вольной. Такие же участвуют там, мне кажется, очень хорошая идея была. Желания нет попробовать? Не знаю, в ближайшее время нет. Надо сосредоточиться на своем виде спорта. Ходить туда-сюда не получится пока что. Ну, и тогда какая главная цель для тебя, вот скажем, там, ну, скорее всего, уже следующий год будем рассматривать? Скорее всего, да. Ну, это чемпионат России, затем, ну, в первую очередь надо выиграть и дальше отбираться на Европу, мир. И если все хорошо получится, Олимпиада в этой высокой категории.